Добро пожаловать на канал Exponents. В прошлый раз мы с вами разобрались в числах, их разрядах и записи. А теперь мы будем учиться их считать. Приступим к арифметике. Начнем с определения. Если вычисление – это преобразование чисел согласно определенным правилам, то арифметика – это наука, изучающая эти правила. Зачем она вообще появилась? Причина то же самое, что и в математике. Люди нуждались в счете, значит, и в его упрощении. А у арифметики как раз есть инструменты, которые позволяют упростить счет. Рука руку моет. Вместе с арифметикой появились натуральные числа. Если дословно перевести латинское слово «натуралис», то получим перевод «естественное». То есть такие, которые появились естественно вместе со счетом. И обязательно выражают какое-то ощутимое количество. То есть такое, которое мы можем потрогать, пощупать. Ну, как все люди привыкли. Это числа 1, 2, 3 ну и так далее. Если выставить все эти числа по возрастанию выражаемого ими количества то получим то, что называют натуральным рядом. Он бесконечен. Нет самого большого натурального числа. Самое маленькое это единица. Чем правее в натуральном ряде стоит число, тем оно больше. Соответственно, тем больше выражаемое количество. Чем левее, тем меньше. Насчет нуля математики до сих пор спорят. С одной стороны, он не выражает никакого количества, ну а с другой выражает отсутствие количества. Что у нас получается? Противоречие. В первом случае его нельзя считать натуральным числом, поскольку, поскольку он не выражает количество, а натуральные числа обязаны его выражать. А с другой точки зрения это полноправное натуральное число. Вот и как быть в такой ситуации? Математики решили этот спор своеобразным, странным путем. Они создали два натуральных множества. Первое множество натуральных чисел, которое обозначается выколотой, то есть не заполненной, не закрашенной латинской буквой n, в которое 0 не входит. И расширенное натуральное множество, то есть такое, куда 0 входит, и которое обозначается выколотой латинской буквой n с приписанным под ней индексом 0, то есть n нулевое. Запомните это отличие. В будущем, особенно если вы хотите разобраться с самым сложным заданием ЕГЭ, вам это пригодится. С множеством разобрались. Натуральные числа — это самое простое числовое множество. Действия, которые проводятся над числами, иногда еще называют операциями. Самые простые операции арифметики каждый школьник, который учился в начальной школе, знает со школьной скамьи. Сложение, вычитание, умножение и деление. Эти же операции иногда еще называют двоичными или бинарными, потому что для того, чтобы они имели смысл, нужно как минимум два числа. Сложение – это операция получения из двух чисел нового, которое выражает все то количество, которое эти два числа выражают по отдельности. К примеру, вот левая рука, разжата два пальца. Вот правая рука, разжата три пальца. Это два числа, участвующие в операции сложения. А если мы приставим две руки друг к другу, сколько мы получим разжатых пальцев? Пять. Мы только что провели сложение. Вычитание – это операция получения из двух чисел нового, которая отражает разницу в выражаемом ими количестве. Есть левая рука, на ней разжато два пальца. Есть правая рука, на ней разжата три пальца. Теперь давайте загибать пальцы одновременно на каждой руке, до тех пор, пока на одной из рук все пальцы не окажутся зажатыми. Вот, один палец убавили на каждой из рук, зажали. И еще один палец убавили. Все, у нас в на левой руке все зажато. А на правой остался один палец. Один – это и есть результат нашего вычитания. Мы провели вычитание. Умножение – это многократное сложение числа с самим собой. Сколько раз надо сложить это число само с собой, указывает второе число в операции умножения. Возьмем левую руку, разожмем на ней один палец. Возьмем правую руку, разожмем на ней четыре пальца. Теперь мы зажимаем один из пальцев на этой руке, зажимаем еще один палец и разжимаем на другой руке. Зажимаем еще один палец и разжимаем на этой руке. Зажимаем здесь палец и разжимаем здесь. Что мы получили? 4 разжатых пальца на левой руке. Мы провели умножение, а 4 это результат. Деление – это многократное вычитание одного числа из другого с целью узнать, сколько раз его можно вычесть до тех пор, пока не получится число меньшее, чем вычитаемое, или 0. К примеру, на левой руке разжаты 4 пальца, на правой руке разжаты два пальца. Теперь давайте загибать по два пальца – на левой руке. Раз, два. Все, больше мы не можем загибать пальцев на левой руке, потому что у нас все пальцы оказались зажаты. Сколько раз мы смогли зажать по два пальца? Два раза. Два и будет результатом деления. Как проводятся эти операции? Разобрались. Теперь разберемся с последним. Как это обозначается и как это все записывается. Допустим, у нас есть натуральное число «А» и натуральное число «Б». Результат операции – это число «С». Помните, что я говорил в прошлой лекции про обозначение чисел буквами? Яркий вам пример того, как это используется. Операция сложения обозначается так «А плюс B равно С». Числа «А» и b называются слагаемыми, число «С» – суммой. Операция вычитания обозначается так «А минус b равно С». Число А называется уменьшаемым, число b вычитаемым, число С – разностью. Операция умножения обозначается так. А умножить на b равно С. Число А называется множимым, число Б множителем, число С – произведением. Вместо точки иногда используют крестик, а если множитель обозначен буквой, то никакого знака вообще не ставят, а пишут множимое и множитель друг рядом с другом. Операция деления обозначается так. А делить на b равно c. Число А называется делимым, число b делителем, число С частным. Вместо двоеточия иногда используют косую черту или оперюс. Сегодня мы разобрались с вами в основах арифметики. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Хотите высказать мнение? Вам туда же. У вас есть такая задача, с которой вы не можете по какой-либо причине справиться? Ну или не хотите, или просто вам хочется послушать подробное объяснение того, как она решается? Пожалуйста, поддержите канал на любую сумму и отправьте вашу задачу в форму доната. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить ни одного нового ролика. Каждый понедельник и каждую пятницу на канале выходят новые видео. Жду вас в 5 часов по московскому времени. До встречи в новом видео и успехов вам в математике!